Отсюда и небо шлет лихую весь. Остаться здесь Уставший от стыда и блуда Здесь мир побыл, да вышел весь И впереди страшная жесть И черт сказал пошли отсюда, а я сказал останусь здесь.